Всем привет, дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. В этом ролике мы просмотрим обновление в игре Амонка, с которым добавлена новая карта Эйршип. И я вам сразу скажу, несмотря на то, что мы ждали обновления на протяжении 4 месяцев, все равно в этом обновлении есть минусы. И эти минусы просто ужасны. Но сразу скажу свое итоговое мнение. Карта мне... В общем, понравилось. Поэтому всем пожелаю приятного просмотра. Но меня опять завоевали бобы, а это значит то, что нужно прямо сейчас поставить лайковаться и подписаться на мой канал, если ты не подписан. Потому что 64% зрителей смотрят мой канал без подписки, а это огромное количество людей, которые смотрят мои ролики и не подписаны до сих пор на канал. У меня есть мечта, это 30 тысяч подписчиков, поэтому именно твоя подписка очень сильно поддержит меня. В общем, всем приятного просмотра. Ну, наконец-то вышло обновление в игре Among Us. Мы этого так долго ждали. Но, однако, система аккаунтов меня вообще не радует. Я жму на аккаунт и здесь имя пользователя вообще другое, не то, что я хочу поставить. Но что здесь мы можем узнать интересный факт? То, что примерно рост вот этих персонажей в игре Among Us примерно 3,6 метра, что в два раза больше человека. Ну и естественно есть огромная проблема, это то, что мы не можем войти в аккаунт. Я смотрел, люди вообще, вот все люди не могут зайти в аккаунт. И я подозреваю то, что мы не можем писать в чат из-за того, что мы не вошли в аккаунт. Но в аккаунты нас не пускает уже сам Google, ну а Google нас не пускает из-за того, что игра перегружена, однако это совсем другая история. Однако, вся эта история с никами мне прям вообще очень сильно не нравится. Потому что, блин, я не могу ввести свой ник. Я могу только выбрать рандомный ник, и это мне совсем уже не нравится. Это просто гигантский минус. Однако, я думаю, что ник тоже можно будет поменять после того, как мы войдем в аккаунт. Однако, перегрузка. Ладно. С этим мы разобрались. Теперь можно посмотреть на новые шляпы, которые правда очень крутые, но однако даже здесь есть нюанс. Подходим к ноутбуку и смотрим на шляпы. В принципе здесь все те шляпы, которые нам обещали. Особенно вот этот шоколад или как говорили мороженое. Ну вы сами понимаете, что это на самом деле. Ну и с одной стороны здесь все гладко и интересно. Блин, мне эти брови очень сильно нравятся. Однако мы не можем задонатить в эту игру, для того, чтобы купить, к примеру, какие-нибудь новые интересные шляпы. И даже с компьютера это тоже не получается. Ну и получается то, что данная ситуация очень сильно бьет по карману разработчиков. Потому что для разработчиков игр донат это основной хлеб от игры. Но у меня, ребят, для вас есть очень сильно крутая информация, то что уже можно получить без доната все шляпы и все скины, и как только под этим роликом наберется полторы тысячи лайков и 2000 комментариев, я сниму ролик про то, как же получить все скины и также все шляпы без доната, поэтому пишите комментарии и Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну, теперь с этим мы тоже разобрались, и теперь можно потестить самое интересное, а именно комнаты но однако давайте зайдем на карту the skill потому что здесь правда очень сильно крутая ситуация разработчики инвертировали карту the Skilled, и это просто супер круто но однако я это уже юзал аж осенью но однако я про это не стал записывать ролик они а, у меня ролик на канале есть про это в общем ладно переходим на карту airship и здесь правда все очень классно карта мне понравилась Однако для меня понравилась больше всего одна комната. Так, мы к ней подходим она находится в главном зале. Это вот эта комната, в которой можно проявлять пленку. И здесь разработчики поработали над реалистичностью, потому что для того, чтобы проявить пленку, правда, выключали свет. Ну, и также меня очень сильно позабавил момент с туалетами. Это то, что туалетная комната называется барабанная дробь комнатой отдыха приходишь тут э, свои дела там сделать а это называется комната отдыха ну гениально и также мне очень нравится здесь механика дверей сейчас мы их откроем так все открываем двери и теперь идем в эту комнату так я успел сейчас немножечко подождем и эта дверь должна... Вот, вы посмотрите, она закрылась, и теперь мы здесь остались. Это очень круто, так как это очень поможет, если вы вдруг будете играть в прятки. Ну, это просто тоже очень сильно гениально. Но название «Комната отдыха для туалета» — это просто крутизна. Но ну, а вообще вообще, знак, когда вы ставите лайки и подписывайтесь на канал, до 30 тысяч подписчиков осталось прям чуть-чуть, и поэтому подписывайся на канал, чтобы добить уже 30 тысяч подписчиков. Ну а с вами был Чайок ТВ, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.